Привет, друзья! В сегодняшнем фильме вы увидите, как извилистый путь нашего экипажа практически нос к носу столкнул нас со смотрителем Каменского озера. Такой встречи не ожидал даже я. силуэт горы напоминает какое-то лицо какого-то существа. Два глаза в виде пещеры, посередине кусок или огрызок носа. Наверное, это смотритель Каменского водохранилища, потому что его обзор направлен прямо на озеро. нашел такое красивое место напоминает навес и столик не хватает только стульчиков не знаю видно здесь или нет потому что снимаю против солнца а с другой стороны снять не получается крутой обрыв офигенски красивое место